здравствуйте меня зовут Елена и сегодня я вам коротко расскажу как связать рукав на нашей кофточке это у нас будет третья часть петельных вязаний сегодня мастер-класса по петельного не будет я просто вам расскажу рукав вязать очень просто так давайте вот у нас мы вот так откладывали 38 петель вот здесь я еще набрала еще 15 у меня получилось еще 15 петель вот здесь я набрала. Так, Сейчас покажу вам, как я связала рукавчик. Вот у меня вот такой получился рукавчик. Здесь вот я добрала еще 15 петель. По кругу связала 5 рядов. По кругу связала 5 рядов. И сделала вот... Сразу вам скажу, вот мы здесь на делали ложный шов вязали одну изнаночную петлю примерно в этом же месте я буду тоже вязать но здесь у нас для выравнивания был этот шов а вот сейчас он просто нам будет необходим мы вдоль вот этого вот этой петельки изнаночной мы будем делать с вами убавление так мы связали 5 круговых рядов просто вяжем лицевыми без рисунка без всего сделали с двух сторон вот этой изнаночные петли убавки затем я провязала еще 15 рядов сделала еще две убавки с двух сторон вот этой петли и потом я до конца своего рукава делала через каждые 10 петель убавочки, пока у меня не осталось так 36 петель нет 44 вот пока у нас здесь не осталось 44 петли. У меня как раз вот эти убавочки у меня дошли до резинки. Перед самой резинкой я сделала еще, я вязала на чулочных спицах. И сразу вам хочу сказать, чтобы у вас вот допустим вы разделили наши вот рукавчик на 4 спицы поровну. И чтобы у нас не... не в начале и в конце спицы не получалось рубчика на рукаве, потому что вот когда рисунок не так заметно, а когда просто лицевая гладь, очень будет видно рубчик. Каждый, допустим, 5 рядов вы смещаете на каждой спице, вот здесь, допустим, вязали, дошли до следующей спицы, и смещаете на 2 петли, вяжете с другой спицы, также следующей, чтобы у нас вот этот рубчик не всегда был в одном месте где мы спицы у нас держим, чтобы у нас оно смещалось. На каждые 4, 4 раза мы смещаем по 2 петли. Опять провязали 5 рядов. Опять с другой спицы мы опять довязываем на первую 2 петли, со второй на 3, на вторую и так по кругу. Опять связали, можно в обратном порядке, тоже, чтобы у нас менялось местами наше начало и конец спицы, петельки. Допустим, сначала у нас было вот здесь, заканчивалась спицей, начиналась вторая. Потом у нас вот здесь, потом вот здесь или наоборот, в другом обратном порядке идем. Так у нас не будет рубчика и рукавчик будет ровненький. Так мы с вами дошли до нашей резиночки. Здесь я сделала на каждой спице, у нас 4 спицы, я на каждой сделала по 2 убавки. То есть у нас на каждой спице осталось по 9 петель. Так, 36 петель Здесь мы вязали все четверка, как и нашу всю кофточку, спицами номер 4. Затем мы перешли на спицы 3,5 или даже можно перейти на 3,25. Связали, я связала 10 рядов, вы можете связать побольше, поменьше, это уже на ваше усмотрение. Рука в длину рукава вы вяжете тоже, меряете столько, сколько вам нужно. Связали резиночку и затем Вяжем так же, как я вам показывала. Мы закрывали низ иглой. Низ нашего изделия мы закрывали иглой. Мы также вяжем 4 ряда полой резиночки и закрываем иглой точно так же, как я вам показывала во второй части, как мы закрывали низ нашего изделия иглой. Точно так же закрываем. Вяжем точно так же второй рукавчик. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки.